Например, есть таблица со значениями. Так эта функция показывает его позицию в таблице. Давайте рассмотрим синтаксис функции поиск-пост. Где искомое значение? обязательный аргумент. Значение, которое сопоставляется со значениями в аргументе просматриваемый массив. Например, при поиске программы по коду что указывается в качестве искомого значения. Нужным значением будет ее название. Просматриваемый массив – обязательный аргумент, диапазон ячеек, в которых производится поиск. Тип сопоставления – необязательный аргумент, числа минус –1, 0 или 1. Аргумент тип сопоставления указывает Каким образом в Excel искомое значение сопоставляется со значениями в аргументе просматриваемый массив? По умолчанию, в качестве этого аргумента используется значение 1. Замечание. Если в качестве типа сопоставления указан 0, то функция будет искать точное сопоставление искомому значению. Если тип сопоставления равен единице или не указан, Функция поиск пост находит наибольшее значение, которое меньше или равно искомому. Если тип сопоставления равен минус 1, функция находит значение, которое больше или равно искомому значению. Функция поиск пост возвращает не само значение, а его позиции в таблице. Если тип сопоставления равен 0, искомое значение является текстом, то есть, скомое значение может содержать подстановочные знаки, звездочку или вопросительный знак. Звездочка соответствует любой последовательности знаков, а вопросительный знак – любому одиночному знаку. Если нужно найти сам вопросительный знак или звездочку, перед ними следует ввести знак тильды. Давайте рассмотрим работу функции на примере. К примеру, у меня есть таблица а 3 c 15 из которой по названию программы мне нужно найти ее порядковый номер. Для этого я ввожу знак равенства, поиск поз, выбираю ячейку Е4 в качестве искомого значения, точку с запятой, выбираю диапазон B4. B15. Делаю их абсолютными. Выделив его и нажав клавишу F4. Точку с запятой и 0. Потому что мне нужно точное сопоставление искомому значению. Нажимаю клавишу Ввод и получаю результат. Эта программа находится под вторым номером. Теперь, к примеру, мне нужно найти число 43 или приближенное к нему меньшее. Я ввожу знак равенства, поиск пост, число 43, точку с запятой, выбираю диапазон c4, c15, точку с запятой и единицу. Нажимаю клавишу «Ввод» и вижу, что искомое число находится в десятой ячейке. Так как точно соответствия нет, возвращается позиция ближайшего меньшего элемента, так как я ввел единицу в качестве типа сопоставления. В результате это число 42. Теперь я найду число 21 или приближенное к нему большее. Я ввожу знак равенства, поиск поз, 21, точку запятой, выбираю диапазон, C4, C15, точку запятой и минус 1. Нажимаю клавишу ввод и вижу, что искомое число находится во второй ячейке. А так как точного соответствия нет, Возвращается позиция ближайшего большего элемента. Это число 25, так как я ввел минус 1 в качестве типа сопоставления. Распространенные ошибки. Если функция поиск позднее находит соответствующего значения, возвращается значение ошибки ND. Ошибка имя возникает, когда в формуле допущена ошибка.